насколько неприхотлива ель голубая, ель колючая, вот в этом видео я покажу где-то примерно месяц назад мы выкапывали тут ель, выбирали на посылке и тут маленькие где-то подрубленные корни вот я просто в прикоп их кинул и сейчас мы посмотрим что с ними за месяц то при поливе, вот можно видеть корешки свежие пошли, ну поливали мы здесь не так часто, почти у всех пошли, да все у всех свежие корешки видите, белые свежие корешки, может так лучше видно будет. вот они белые видите, это новый корень пошел, это тоже пятилетка, но она естественно люди не возьмут правильно такую а возьмут а теперь делаем просто и хорошо сейчас рассаживать некогда пока что берем и прикапываем прикапываем шишка придавливаем и все, и до весны она спокойно тут долежит, и ничего с ней страшного не будет. Вот здесь еще в прикопе у меня. Просто их поливать надо до мороза. Поливайте. То есть вы когда приходят к вам саженцы, вы когда их посадили, начали поливать, они уже начали приживаться.